Обратите внимание на фиксации в протоколе каждого слова, сказанного в этом зале на сегодняшний момент. Я предупреждаю, если вы не будете, задать, не будете слушать меня, после того, вы начнете, я Вы, пожалуйста, Присажите. помогите мне, я тону, товарищ я. я вижу, что вы, вы капитан, я тону. Присядьте, пожалуйста. Я тону, спасите меня, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Смотри-ка, кто-то тонет. Да, в действительности кто-то тонет. Живой мужчина, по-моему, там плавает в воде где-то, да, да, да, барахтается. Да-да-да, То барахтается. Товарищ судья, помогите мне, пожалуйста. Я вижу а? вас капитана. А? Можно зайду я на ваше судно? Помогите мне, пожалуйста. Могу ли я подняться к вам на корабль? Смотри-ка, ему отказ, отказали в помощь, он сейчас утонет. Да, он утонет. Слушайте, он утонет. Он утонет. Надо... Что? Капитан не будет спасать человек? Он мужчину. Давайте, живого что, мужчину. Почему спасать? Здесь мужчину тонет. Спасите его. Спасите его, капитан. А? Капитан? капитан корабля, Живого мужчину спасите. мне на 5 минут, а он... не, не, не спаси. Идем к нам, идем к нам. Давай. Давай, заходи к нам. Все. Все, мы тебя спасли. Объявленный перерыв на Кем? Судьи. Еще не было ничего открыто. Забыла. Да, как и может перерыв быть, если не было открыто? А от... Судья не открывал. Не, не нарушайте. Да, вы не нарушайте. Вы зафиксируете все, что здесь было на корабле. И, все и, на и, видео и, заснято. И, Там отказалась, да? Да. Что, мы тебя спасли. Идем к нам, живой. Спасибо, брат. Отказали в пищах. Спасибо, братья. Живые мужчины, спасибо. Давай давай mm -hmm. на видео. Вот я, живой мужчина, собственно, имени Дмитрий, свидетельствую то, что капитан корабля в виде судьи как ее? Базурина Базурина отказалась в помощь, отказала в помощи утопающему mm -hmm. и бросила его в море. И мне, живому мужчине, собственно, имени Дмитрий, сообща с живым мужчиной собственное имя Леонид Пришлось спасать самим вот этого живого мужчину Благодарю живых мужчин Дмитрия Леонида за спасение мое то что вытащили на берег Кто ты? Кто ты? Я живой мужчина, собственно, имя э, Петр. Давно ли ты в воде плавал? Очень давно. Документы все уже увяли, так сказать, увядшие стали, да, то есть очень давно, и вот просил-просил капитана э, Базурину, так скажем, помочь мне. Подписывай. Она просто убежала. Вот двое мужчин, Леонида Дмитриев, живых мне помогли спастись и выйти на сушу, mm -hmm. на берег.